Всем привет! Меня зовут Мария. Я работаю в WebCom Group. Google обновил свой редактор Google Ads. В новой версии реализована поддержка рекомендаций и локальных компаний. Давайте посмотрим, что изменилось и как это сможет поменять нашу работу. Для просмотра рекомендаций переходим в Google Редактор в раздел «Рекомендации». В подразделе «Сводки» указано, какие типы рекомендаций предлагает Google для выбранных компаний. Более подробную информацию о рекомендациях можно посмотреть в следующих подразделах. Чтобы применить в рекламных кампаниях рекомендации, выбираем «Нужные», жмем кнопку «Применить» и публикуем изменения, нажав кнопку «Опубликовать». Для редактирования локальной кампании переходим в Google «Редактор» и выбираем нужную локальную кампанию вносим все необходимые изменения. Например, прямо в интерфейсе Google Редактор есть возможность скопировать объявления локальных компаний и вносить изменения в текст объявлений. В целом, редактор экономит время на настройку компаний, да и появление в редакторе поддержки еще одного типа рекламы – это круто. Учитывая, что это сравнительно новый тип компании в Google. Тем более, что Google считает редактор отличным инструментом для продвижения бизнеса и делает на него ставку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!